Органическое удобрение для сельскохозяйственных культур, способное повысить в них содержание йода, создали ученые института экологии и природопользования Казанского университета. Вопросы функциональных пищевых продуктов являются на настоящий момент очень важными. То есть человек не только должен насыщать